всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео у нас на обзоре кашиба ину это у нас от шиба ину пошел как говорится тут, ну, тут немного, немного небольшую тут маленькую историю про нем придумали по типа брат близнец шибы и тому подобное ну по крайней мере картинка прикольная сделали круто весело выглядит ладно давайте разберемся что за проектик сейчас их очень полно там и догиков разных выходит и филогиков шип и тому подобное. Но в этом мне что понравилось. Именно в этом, в боину. Проект только появился. Совсем новый. Ну вот прямо вот, грубо говоря, почти вот как можно сказать, сегодня запустился. Полностью здесь все у нас децентрализовано. Как они его хотят дальше располагать этим токеном. Многоцелевой, прозрачный. Самое главное то, что нет денег у разработчика. Он берет их и просто-напросто блокирует. То есть все, бабки заблокированы, половина спалена, половина заблокирована. Это чисто настоящий токен сообщества. А миссия данного токена для чего он будет ну, создан, как он, для чего он работает. Давайте разберем. Это у нас вообще изначально сделано для того, чтобы. Когда появляются новые проекты, вот типа вот такие сервисы рейтингов, как CoinMarketCap, CoinGecko, когда там появляются проекты. А это хотят сделать, чтобы прям вот самые-самые свежие, чтобы, грубо рубля проект один день, и он сразу же появился на этой платформе. Платформа в разработке, а платформа скоро должна будет появиться. И, как по мне, это удобно. Так что будем сюда залетать потом на эту платформу и смотреть, какие прям самые свежие новинки, топчики появляются. Потому что, чтобы попасть на тот же CoinMarketCap, на тот же CoinGecko, надо, чтобы вы выполнили определенные условия, возможно, денег занесли. Ну, как бы, сами понимаете. А здесь прям вообще свежаки проекты будут. Проекты свежаки. Как бы, за токен там можно будет устроить голосование, какой из них поинтереснее. Как бы, ну, в принципе, тема то рабочая, должно быть интересно. Ладно, что у нас? Всего у нас 1 квадриллион токенов. 50% сжигают. А, так и потом, как они думают, ну, как вы вообще думаете как они должны развиваться, 10% с каждой транзакции у нас между держателями распределяется 3%. 6% в пол улетает. Бабки в пол ушли. И 2% на самом деле разработчик. Молодец. Он себе сделал зарплату. Он себе сделал хороший доход и также себе в карман и для развития проекта, чтобы дальше как-то двигаться. 2%, как он говорит, будет делиться на маркетинг, это само собой. То есть вы просто купили токенов, кто-то продал токенов, 10% комиссии от общего объема разлетается. 3% туда, 6% в пул автоматической ликвидности и 2% чисто на чай. Основателю и на маркетингах. В принципе, как пометок, это все честно, должно работать отлично. Так что никаких проблем быть не должно. И то, что самое главное, отказ от владения. Все, он запустил, говорит, ребята, 2% мои, давайте заниматься. Так что, если что, не переживайте, я вас бабки бы не украду и все будет хорошо у нас. Молодцы. Как купить данную монетку, они прям тут даже для новичков расписали полностью все, как сделать. То есть можно через MetaMask установить э, сеть Binance. И залетайте, покупайте. Я думаю, нам это даже не актуально, нам это не интересно смотреть. А, так что идем далее. Залетаем по курсу, смотрим. Да, монетка только запустилась, немножко люди покупают, немножко продают. Ну, как бы, объемы сейчас мелкие, но, тем не менее, они у нас имеются, они у нас есть. А дальше что? Вот, допустим, даже если купить на 0.05 BNB, мы получаем 30 миллионов монет. Ну, ради интереса можно бы задержать эти монетки, чтобы они лежали. Посмотреть за проектик, как он будет двигаться. Я думаю, что-то интересное будет. X100, XO, наверное, 100 возьмем. Так что, как-то так. Я же говорю, проект свежий. 9 человек всего лишь. Поэтому, ребята, залетаем в Telegram, залетаем в Twitter. В общем, везде мы залетаем. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу данного проекта. Подписываемся, ставим лайки. Будет у нас еще много чего интересного по данному проекту. Ну, а пока на этом все. Так что, всем удачи, всем профита, всем пока.